Правило – это старославянский способ править тело. Как говорил Михаил Задорнов, исследуя русскую историю, «Это удивительное изобретение наших славянских предков. Правило от слова править. Грыжа, остеохондроз, артриты, артрозы все это можно убирать без операций и без медикаментов. Проверено и подтверждено многократно теми, кто этим пользовался. Установите у себя дома и пользуйтесь на здоровье всей семьи. Прибор налоговой полиции, пытает должников. Тренажер провела можно установить дома, в спортзале, на улице, на веранде, везде, где есть место 4 на 6 метров, подойдет любое помещение. Тренажер сборный, можно собирать, можно разобрать. В регулярных тренировках, даже если тянуться по 5 минут в день, в течение первого месяца уже убирается 95% диагнозов и проблем с позвоночниками и суставами. Естественно, при соблюдении правил безопасности и, конечно же, если правильно регулировать питание и соблюдать водный режим. Ну и чистится периодически. Если вы живете в Германии и во всей Европе, доставка вместе с установкой и комплексом тренировок стоить будет недороже денег и уж точно не дороже здоровья вот он тайный секрет особой силы наших богатырей Руясь направили, воины по нескольку дней даже не ели, очищались, набирались не только силушки богатырской, но и силы духа. Ну как вам виситься?